Уйди со стола. Мой. Мой. Мой. Что твой? Мой ням ням. Это мой ням. -ням. Какой ням ням хочешь ты? Ида. Это... Отдай это быстро. Мой. Разики, отдай ням ням. Мать тебе ням ням. Это мой. Вот твой. А это мой. Мой. Ты ч меня запустила? Мать! Твой вот это?